Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с Компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно сбросить пароли на коммутаторах CISCO. Все это я буду делать на примере коммутатора Catalyst 2950. Первым делом нам нужно перед подачей питания на наш коммутатор зажать кнопку Mod. Нажимаем Mod, держим ее и подаем уже питание на наш коммутатор. Следующим шагом нам нужно его подключить в консольный режим к нашему компьютеру или ноутбуку через комп После подключения мы должны узнать, какой порт он получил. Для этого в диспетчере устройств откроем управление компьютером. Сейчас дожидаемся, как мне откроется. Здесь мы выбираем диспетчер устройств. И нас интересуют порты Ком и ЛПТ. Разворачиваем, здесь есть последовательный порт. И вот название его. COM1. Как раз вот это нам будет интересно. Закрываем. Следующим, следующим шагом мы открываем программу Puti. Она бесплатная и очень удобная для работы. Открыли. Здесь нам нужно проверить настройки терминального режима. Чтобы стоял наш ком 1 мы его можем изменить. Дальше бит в секунду 9600 стояло бит данных 8, стоп бит 1, четность нет, и контроль передачи X on X off. Все это стоит по умолчанию, то есть если вы здесь ничего не меняли, можно не проверять. После этого мы переходим на Session, выбираем Serial, здесь проверяем, что стояла скорость 9600, и стоял наш ком 1 После чего мы нажимаем Open. Открылся окошко, нажимаем Enter. Нам должно показаться что написано, что было Switch. То есть мы зашли в консольный режим и до загрузки нашего конфига. Теперь пишем уже команды. Самое главное, их не копировать, так как очень а, чуть-чуть к регистров. Даже если мы напишем неправильно, он может ругаться и придется нам перенабирать команду еще раз. Первая команда это Flash Init. То есть, вот, например, написал. Он еще должен ругануться. Видите, он не определил, так как здесь у нас были русские буквы. Пишем еще раз. То есть мы инициализируем флеш. Джидаемся инициализации. Все. Теперь давайте подгрузим на ваш помощник. Load helper. Теперь, если мы напишем знак вопроса и нажмем Enter, нам покажет все команды, которые нам доступны. Нам интересна команда dir. Пишем dir flash.. И нам выдал все файлы, которые имеют на нашей коммутаторе. Нас интересует здесь только confit.text, который как раз и отвечает за наш конфит и все пароли, которые внутри имеются. Нам нужно его переименовать. То есть, пишем rename flash config.text flash config.old То есть, мы переименовываем Так, сейчас вот так я разверну побольше, чтобы удобнее. И вверх его. Мы переименовываем config.text config.old Нажимаем. Все, переименовали. Теперь мы пишем команду boot, и у нас идет установка. Идет установка. Здесь нам нужно дождаться, когда нам пройдет и предложит зайти в параметр настройки. Дожидаемся. Вот, он выдал. Здесь нажимаем, ставим n и Enter. Все. То есть мы отказались от отдел конфигурации захода в конгрессов режим. Все, дожидаемся и снова Enter. Нажимаем. И нам пишет Switch. Теперь нам нужно зайти в Enable. Как вы видите, он зайдет без пароля. Так как наша наш конфигурация не подгружена. Теперь мы переименовываем наш config.old обратно в текст. Это мы пишем Rename flash.config.old flash.config.text Предлагает нам изменить, да. То есть мы теперь поменяли. Теперь нам нужно подгрузить наш конфигурационный режим. То есть если мы напишем сейчас шоура мы увидим, что наш конфиг пустой. То есть ничего нету. Для этого нам нужно написать команду copy flash.config.txt running-config. Предлагает нам, нажимаем да. То есть нам загрузил наш конфигурационный режим, который у нас использует на нашем коммунаторе. То есть если мы напишем снова show run мы увидим уже наш конфиг. То есть, как видите, он его записал. Теперь нам нужно зайти в конфигурационный режим. Пишем команду conf.t. Configuration Terminal. Зашли. А теперь мы можем уже изменять пароли. Ну, первым делом, давайте мы сбросим пароль с Enable. То есть, no Enable, Secret. Нажали. Все, пароль на Enable у нас сброшен. Теперь мы можем спокойно писать уже новый пароль. Если вы какую-то команду не знаете, вы можете спокойно нажать tab, и он ее допишет. То есть мы сейчас вот pass. Не знаю, как правильно пишется. Нажали tab, он дописал. его паспорт, и пишем какой-нибудь пароль. 1, 2, 3, 4, 5, допустим. Нажали Enter. Теперь можно также добавить и пароль на вход в нашу железку. Для этого мы пишем userName. Писаем, Привилегиенс. 15 максимальный доступ. Пароль. 1111. Ну, он нам сейчас не понадобится, так как мы будем заходить ровно через компорт. После всех действий, изменений нашего конфига, мы должны выйти из квирционного режима. Чтобы сохранить настройки, пишем exit. Вышли. Теперь мы пишем э, команду «Сохранение нашего конфига». «Copy run Tab. Проверяем. Да, она предлагает, что нужно сохранить. Нажимаем интер еще раз. Все, сохранили. Теперь мы перезагружаемся. Команда «reload» или можете вынуть из питания коммутатор и включить его еще раз. Я его просто «reload» нажму все пошла перезагрузка перезагрузка занимает ну, минут 5 максимум может даже меньше все зависит от самого коммутатора и его версии идет как раз загрузка но все это наглядно можно видеть без выхода в путь. Так мы подключены по компорту, если бы были подключены по Talnetu, нас бы выкинуло. И мы дождались бы пока не загрузится коммутатор. Все. Ждаемся. Как вы видите, у нас Cisco тест. Пишем enable. И смотрим еще раз пароль, которым мы заводили. 1, 2, 3, 4, 5 Пишу пароль 1, 2, 3, 4, 5 Зашло Вот так легко и просто мы сменили Пароль на enable И на все заработало С помощью нескольких простых команд Ничего сложного здесь нет Надеюсь данный видео урок Будет вам полезен и вы сможете Спокойно сбрасывать пароли На прилегированный режим И на сам коммутатор На этом видео урок ещё закончится